вот, дорогие друзья, с каким приложением сегодня я хочу вас познакомить. Пультубер. Вообще просто комбайн целый для YouTube. Что у нас здесь есть? Приложение легко в нем. Входите вы в аккаунт свой. Даже здесь, если есть какие-то комментарии, пожалуйста, они все здесь. В аккаунт вы можете войти не в один, а в несколько. В данном случае у меня, пожалуйста, их два. Но планирую сюда еще и остальные, так скажем, запихать Но пройдемся по настройкам, а потом, что у нас это приложение может Общий, Значит, есть тема, темная, светлая, черная Давайте поставим к с вами светленькую Далее, разрешение по умолчанию, какое вы хотите поставить Я ставлю лучшее, короче Дальше, разрешение всплывающего окна, тоже пусть будет лучшее Дальше, ограничение качества в мобильной сети у меня без ограничений. Далее, Огранич... формат видео по умолчанию. Лучше я вам советую ставить JPEG, да, mp 4. Потому что WebM, да, не такой, не особо форматик, конечно. Хотя разрешения в нем бывают намного больше, чем в mp Поэтому, хотя, ладно, поставим его. Далее, идем с вами и дальше. А, субтитры. Пожалуйста, показать дисплей. Можно, да, и стиль, подписи. Здесь также можно сделать, смотрите, размер обычный мелкий выбрать. Ну и фон какой, как он будет выглядеть. Вот так достаточно э, клево смотрится. Другие параметры здесь у нас также есть. С вами, пожалуйста, язык по умолчанию. Здесь можно выбрать субтитры. Это вообще просто супер. Допустим, мне надо, вот будет у меня английский. Выбрать английский, да, видос, а субтитры на русском. Вообще просто супер. Это вообще отличнейшая настроечка. Идем дальше. У нас есть, можно запустить, убирать звук в некоторых разрешениях. Внешний плеер. Дальше, внешний аудиоплеер. Можно воспроизвести в коде. Ну, мне это не надо. Действие открытия видео по умолчанию. Видеоплеер, фоновый плеер, плеер в окне, скачать или спрашивать. У меня это будет, наверное, открытие. Показать сведения будет, наверное, так у меня. И автозапуск всегда. Далее пауза при переключении приложений. Потом фоновое, автофоновое. Так, ладно, мы это уже с вами заходили и смотрели. Идем дальше. Есть жест громкости, жест яркости, быстрый поиск видео тоже у нас есть. И дважды нажмите, чтобы на, э, перемотать. И здесь уже 5 секунд, 10, 15, 20, 25, 30 секунд. Перемоточка также настраивается прекрасно. Дальше. Скачивание файлов. Это приложение у нас умеет скачивать. И я вам покажу, как это все делать. Спрашивать. Всегда спрашивают, где сохранить скачивание. Тоже интересно. Потом папка для скачивания. Вы можете здесь задать в принципе сами. Далее папка для скачанного аудио. Оно и скачивает аудио. И тоже папочку можно отдельно создать. Потом максимальное количество загрузочек. Даже можно 15. Смотрите. Прерывать в мобильной сети. Либо нет, и дальше максимальное количество загружаемых задач тоже выдается здесь. Это тоже круто. Далее история и кэш, и все это дело у нас можно здесь удалить. Очистка данных, удалять все кешированные метаданные. очистка истории, очистка запросов поиска. Далее, контент. Здесь мы уже с вами можем выбрать, какой язык нам нужен. Далее, расположение. Чего, какую страну, как в системе, да, пожалуйста, либо что-то другое выбрать. Допустим, США, там, или еще что-то, если вас конкретно что-то интересует. И далее безопасный поиск режим YouTube. Все. Следующее уведомление. Новое уведомление, популярное видео, но мне это не надо. И панель быстрого поиска, она убирается. Пожалуйста. Вот сейчас у меня ее нет. Включу. И тут она у нас должна потом появиться. Но когда перезагружу, она появится обязательно. Панель быстрого поиска вверху. Все, вышли. Теперь, значит, смотрим, какие есть отзывы. Или оставить отзыв можно, пожалуйста. Тут же есть телеграм-канал данного приложения. Здесь вы можете посмотреть и оставить отзыв свой. Далее. Оценить. Потом поделиться. Введите пригласительный код Подписывайтесь на нас Проверите обновления и заявления о безопасности Все, это у нас есть Все, выходим обратно И смотрим, пожалуйста, у нас есть тренд Музыка есть, видеоигры есть И фильмы есть здесь же у нас внизу Дальше у нас есть мои видосы Это конкретно видосы канала, которые И меня здесь мы уже с вами были И я вам показывал, что вверху у нас есть Пожалуйста, все комментарии, которые оставляли под моим видосом. Все, что у нас дальше, значит, есть. Допустим, смотрите, я выбрал вот это вот э, видео. Здесь я могу добавить его, так же, как в обычном YouTube, э, в плейлист. Прослушать в фоне, закрыть другими словами. И он будет у меня играть в фоне и слушать. Потом в окне сделать, разрешить. Пожалуйста, он будет у меня в окошечке. Ну, для этого, как я уже сказал, здесь надо будет дать разрешение. Чтобы он был поверх всех окон. Ищем. Вот оно, наше приложение. дали ему разрешение. И теперь без проблем оно у нас будет в окне вот, показываться. Пожалуйста. Далее можно поделиться. И вот это вот отличная просто функция. Скачать. Здесь уже мы сможем, смотрим, что нам скачать. Во-первых, мы можем скачать видео. Далее, просто аудио, либо одни субтитры. Кстати, это тоже клево. Можно даже, вот, пожалуйста, скачать субтитры на английском моего русского видоса. Вернее, у меня здесь есть английские субтитры, я их уже сам устанавливал. Все, видос максимальный, пожалуйста. Даже можно 4К, но только веб скачать. Да, будет разрешение такое. Нажали ОК, OK, выбрали папочку. Допустим, куда мы? Мовес, да? А, нет. А мы возьмем загрузочки. Довланг. И вот эту папочку то мы используем. Нет, наверное. Ага, сделаем папочку. Надо именно ее, да? Видео с Ю О У Тубе. Все окей. Использовать эту папку разрешить. Все, смотрим вверху. Пошел у нас видосик, скачивается, али нет. Ну-ка мы сейчас посмотрим, пока нет. Вот, кстати, доска поиска появилась, ой, вернее, панель быстрого поиска. А вот и файлик сам у нас, пожалуйста, начал скачиваться. Вот такое вот шиканенькое приложение, дорогие друзья, которое вы сможете скачать в описании видео и использовать в своих целях, дорогие друзья.